Привет! С вами я, Вячеслав Богданов, тренер-практик из компании Мастер Продаж. Вы сейчас смотрите серию видеоуроков на тему продаж и управления делом продаж. Этот видеоурок третий по счету. В первом уроке вы узнали и увидели, как увеличить средний чек с помощью очень простой и очень рабочей тренировки для сотрудников вашего отдела продаж. Эта тренировка внедряет навык работы с большими суммами денег, и от этого ваша компания сразу увеличивается прибыль. На втором видеоуроке вы получили практический инструмент о том, как еще на этапе интервью распознать будущего проблемного сотрудника. А этот инструмент помогает сэкономить огромное количество вашего времени и ваших усилий. Пересмотреть эти видеоуроки можно, пройдя по ссылке под этим видео. В этом третьем уроке вы получите инструмент, который привнесет в жизнь любого руководителя уверенность в завтрашнем дне, понимание четких очень простых действий для вывода компании из проблем с продажами, а также поможет вам планировать прибыль и не полагаться на удачу и сезон. Итак, перейдем к подробностям. Далее я вам опишу действия, которые нужно предпринять, когда вы только открыли свою компанию, либо в вашей компании уже долгое время нет продаж или продажи долгое время находятся на очень низком уровне. Описанные далее действия нужно выполнять в описанной последовательности и не пропускать ни одного действия. Первое действие – найдите способы общения с вашими клиентами. Это могут быть звонки, рассылки, встречи, социальные сети, Учтите, что способы общения в этом случае подразумевают, что не только вы направляете общение к вашим клиентам, но и они могут ответить или вступить в диалог с вами. Как только вы нашли много таких коммуникационных линий, можете переходить ко второму действию. Второе действие. Добейтесь, чтобы ваши потенциальные клиенты о вас узнали. Если вам кажется, что о вас все и так знают, то все равно вам нужно продолжать добиваться, чтобы о вас знали еще больше клиентов. Приведу примеры таких действий. Это участие в выставках или тематических форумах, проведение понятных презентаций, холодные звонки и тому подобное. Приведу пример еще один. Однажды ко мне в офис зашел человек и сказал, что он продает не бьющееся стекло. Так как я не знал, что такое стекло существует, я ему не поверил. И в этот момент он достал из своего портфеля кусок стекла и молоток, положил стекло на пол. И молотком ударился всей силы по стеклу. Стекло осталось целым, а я понял, где мне покупать такое стекло. Вот так нужно добиваться, чтобы вас узнали. Пока вы будете добиваться этого, у вас будут появляться клиенты, которые будут заинтересованы в том, что вы продаете. В этот момент нужно переходить к третьему действию. Третье действие. Узнайте, чего же от вас хотят или чего от вас требуют. Это простое действие пропускает очень многие компании, а потом задумываются, почему у них так мало клиентов. Скорее всего, пропущен шаг выяснения потребностей клиентов. На этом этапе нужно задавать много вопросов. Обязательно узнайте, какую проблему хотят решить ваши клиенты с помощью ваших товаров или услуг. Узнайте места, где чаще всего ожидают найти ваш товар. Узнайте, в каких местах должна быть информация о ваших товарах или услугах. Узнайте, какими качествами и свойствами должен обладать ваш товар, чтобы клиенты желали его покупать. Ну и тому подобные вопросы помогут вам четко понять, как, где, кому и по какой цене вы можете продавать свои товары или услуги. Как только вы поняли, что от вас и вашего продукта ожидают, можете переходить к следующему действию. Четвертое действие. Создавайте, стройте, производите, делайте или предоставляйте именно то, что вы узнали в предыдущем действии. И в этом случае успех неминуем. Вы заметите, что у вас появляется больше клиентов, которые вас рекомендуют. Спрос на ваш товар или услугу вырос. И как только вы увидите, что в вашей компании есть постоянный рост продаж, это показатель того, что вам нужно перейти к другим действиям, которые вы можете узнать на других наших мероприятиях. Итак, сегодня вы узнали четкие и простые действия для вывода компаний из проблем с продажами, которые дают вам уверенность в завтрашнем дне, а также помогают вам планировать прибыль и не полагаться на удачу и сезон. Теперь для вас домашнее задание. Скачайте чек-лист под этим видео и выполните следующие шаги. Первый шаг. Заставьте себя или своих продавцов искать новых клиентов, при этом используя разные методы поиска клиентов. Второй шаг. Составьте список вопросов, ответы на которые даст реальное понимание того, чего от вас хотят клиенты. Пусть продавцы задают вашим клиентам вопросы, с помощью которых они выяснят, чего хотят от вас клиенты. Третий шаг. Пусть продавцы дословно записывают ответы ваших клиентов. Четвертый шаг. Проведите анализ ответов. И пятый шаг. Производите именно то, что вы выяснили в ответах ваших клиентов. Выполняя это домашнее задание, делитесь своими мыслями и успехами в комментариях к этому видео. Узнать больше технологий продаж, управления продажами и о многих других рабочих инструментах из области продаж можно на наших тренингах и курсах. С помощью нашего обучения уже много продавцов и руководителей смогли поднять свою прибыль в разы а также увеличить количество свободного времени. Им стало легче получать ожидаемые результаты. Многие наши студенты освободились от бремени несезонов, кризисов и плохой политической ситуации. Не упустите свой шанс, получите свой успех и запишитесь на наше обучение прямо сейчас. Прямо под этим видео есть кнопка. Нажимайте на нее прямо сейчас и узнайте больше о наших ближайших мероприятиях в сфере увеличения навыков продаж. А с вами был я, Вячеслав Богданов. До скорых встреч!